Вот такое получилось сочетание цвета. Для тех, кто не видел первую часть, объясню, что вот эта, вот эта часть была связана из одного мотка, из 100 граммов пряжи меланжевой, а верхние три полосочки вот эти были довязаны из другой пряжи. Теперь размер этого платка. Высоту получается 63 сантиметра, а по верхней части метр тридцать, 130 сантиметров. Дополнительную пряжу я такую покупать не стала, мне интересно довязать ее более широкими полосами, поэтому я посмотрела в своих запасах и нашла вот такие подходящие цвета. Желтого цвета у меня не оказалось, оказался вот такой, он такой оранжевый и еще чуть ярче оранжевый. Но зато вот этот темно-оранжевый очень даже подходит по цвету. Поэтому будем экспериментировать и сейчас я начинаю вязание. Сначала я распускаю последний ряд, одеваю петли на спицу. И смотрю, какой цвет сейчас будет по переходу цвета. Бирюзовый цвет я подбираю, тот, который у меня есть. И сейчас буду вязать полосу. Итак, я связала три подходящих по цвету полосочки и решила, что этого уже достаточно. Сейчас я буду закрывать петли. Вот так по цвету я их подобрала. Ну, думаю, что будет нормальное сочетание. Сейчас я закрою петли и посмотрим, как это выглядит. Для закрытия петель я возьму спицу на два размера толще. Если это у меня пятерочка, то я взяла спицу номер 7 и буду ей закрывать все петли, чтобы край был более свободным и не затягивался.